Здравствуйте! Сегодня мы с вами познакомимся с новым аккумулятором светодиодным прожектором MOBI компании Электростандарт. Этот прожектор можно использовать как подсветку при выполнении разного рода хозяйственных, ремонтных работ. Корпус прожектора выполнен из прочного алюминиевого сплава. Источником света является сверхъяркие светодиоды компании EPISTAR. Силиконовое уплотнение корпуса Заглушка гнезда питания и пленочный выключатель защищают прожектор от дождя и пыли. Поэтому его можно использовать в качестве дополнительного или основного освещения на рыбалке или охоте. Прожектор имеет выключатель и два режима яркости 50 и 100%. Трансформированный корпус позволяет зафиксировать прожектор в любом удобном для нас положении. Благодаря компактным размерам такой прожектор легко поместится в любой сумке, портфеле или бардачке автомобиля. Небольшой вес и наличие рукояток с нескользящим полиуретановым покрытием позволяет приносить прожектор без упаковки самостоятельно, как стильный аксессуар. В комплектацию прожектора входит Яркая стильная упаковка с информацией о технических характеристиках прожектора. Сам прожектор. Адаптер питания от автомобильного прикуривателя с индикатором заряда аккумулятора. Блок питания от бытовой электросети с фильтром от высокочастотных помех и также с индикатором заряда аккумулятора. Шестигранный ключ для жесткой фиксации прожектора в выбранном положении. Подводя итоги нашего обзора, можно сказать, что компактный, функциональный, благозащищенный аккумуляторный светодиодный прожектор МОБИ компании Электростандарт является оптимальным выбором для решения широкого круга задач. Спасибо за внимание. До свидания.